И пока он не прекратится, будет идти поймать. Мы не можем прекратить обороняться. Потому что наши солдаты погибают в терминале. Вот как только закончится струм терминала, и мы прекратим ту же стрелять. Вот это дома и Ты хочешь сказать, что -то твои солдаты там погибают? Там погибают каратели. Твари, негодяи. Это я тебе скажу в лицо открыто. А до... Я тебе скажу, знаешь, что еще? А я уничтожу отца. любого, блядь, который сюда придет, с мороженой в руках. Это моя земля. А дом моего отца. Моя земля, на, на которой я родился. На Петровке, Ты на кольце. Как можно этот предатель посмотреть? Разрушен дом моего отца. Твоими же солдатами, понял? Да, Твоими же солдатами разрушен.